Друзья, также с калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 6 шестой тарифный план, то есть 500% за 24 часа, начисление прибыли каждый час, и проинвестируйте так же, как и я 15 тысяч рублей, то наша прибыль составит 75 тысяч рублей, чистая прибыль 60 тысяч рублей.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 Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика проекта BitMoney. Друзья, проект совершенно новый, он работает первый день. Участников на данный момент 681 человек. Проинвестировано более 400 тысяч рублей. Выплачено почти 80 тысяч. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта и создать новый депозит. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 10 тысяч рублей. Также я делала пробную выплату с этого проекта. Выводила я 2083 рубля. На балансе у меня более 50 тысяч. Друзья, давайте я перейду в свои депозиты. Друзья, как мы видим, мой депозит полностью отработал. Прибыль у меня составляет 50 тысяч рублей. Ну а сейчас давайте я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю PAYER.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 Друзья, сейчас 15 тысяч рублей я переведу на данный PR кошелек и мы с вами продолжим.